Установили. Вот сервисный единственный с собой нет. У меня гарантия 25 лет. Она все напраси. Вот эта фигня через которую заправляется все. Сюда вставляется, Включаешь и пошел все. Потом за, заткнул. Если вдруг какая-то авария, кран перекрываешь и все. Вот форсунки газа, вот фильтр, который меняю каждые 20 тысяч. Все. Больше ничего. чего. Всего на гарантии 25 лет это что касается здесь пойдем дальше вот кнопка они написаны берце четвертое поколение италия заводим заводится на бензине горит красная надо перейти на газ включаем появляется зумер сейчас она перейдет на газ будет все зеленое. вот она перешла на газ 4 это полный бак 3 естественно 1 3 2 половина и Одна, то есть с индикацией света. Вот обратно на бензик. Все, ушли. Обратно на бензине. То есть. Тут все. Теперь сам бак. Вопросы просто задавали. Я говорю, что два чемодана входит. Баллон, он, мне кажется, прикрыт немножко. Из тех побуждений, что просто, чтобы народ не пугался. Вот так вот два чемодана входит. Иногда плашмя входит, два чемодана. Ну и коляска входит. Если вот огнетушитель уберу, все входит потерял немножко объем но ну, не критично если даже куртку убрать уже место он сколько Абсолютно. вот Сейчас показываю вот смотри сегодня утром заправлялся вот он вот на заправку на 364 рубля 17 литров по 21 рубль 300 километров проезжаем вот отработал день с этой заправкой вот все. Вот экономия. За месяц 8 тысяч на один газ. И 2 тысячи на бензик. 10 тысяч заправка в месяц. Вот и думаете, ребята. Сейчас документы еще покажу. Давай сразу. Хорошо, Покажу. Я не стал, не стал ничего придумывать, не стал испытывать в фейсбуке, потому что я веду Газпром не заправляется, машина не оформлена. Вот все вписано. Я и показывал как, как бы фамилию швы вот все это Но я сбрасывал тебе на этот и вот самое главное что вписывают в этот сейчас диагностическую карту показываю. Вот тоже здесь все по планушки абсолютно все вписывается где-то у нас где-то так это тут написано, что установлен ГБО. Покажу. Что помню, что они писали. Это точно. Вот, во-первых, а вот установлен ГБО, тип топлива, бензин, газ. И вес 1307. А реальный вес фальцвадин пола 1206. То есть мы добавили 101 кг веса. Из-за этого я переделывал вот эту СТСку, птс -ку все вписывал. Пришлось официально все это дело оформить. Денег. 92 тысячи установка. 6 поездок в Малаховку, незабываемых поездок. Да. Ну и там пятерка. Ну 100 тысяч. Все. Отбил за полгода. Уже, в принципе. Эти же самые деньги. Сейчас пятое поколение они ставят. В Любертих я ставил академия ГБО. Уже 107 стоит. На пятнашку подорожал. Езжу 148 тысяч пробег, свечи я не менял. Родные стоят, как новые.